Всем привет, вы на канале торговой платформы xhub.io Быстрый обмен криптовалют по всему миру В сегодняшнем видео речь пойдет о том, что такое тег назначение или мему Заходим на сайт Binance, выбираем основной кошелек К примеру, выбираем XRP, нажимаем кнопку вывод Появляется адрес получателя, если мы собираемся сразу с биржи продать, соответственно мы вписываем сюда адрес контрагента. Далее сеть, выбираем здесь комиссия XRP и тег назначения или мемо. Эти данные предоставляются на сайте, на который вы отправляете свои XRP и также проставляем сумму. Вот что такое тег назначения или мемо. Надеюсь видео было вам полезно, ставьте палец вверх и подпишитесь на канал. Дальше вас ждут новые интересные видео.